Друзья, всем привет! В сегодняшнем видео мы разберем очередной вопрос касаемо затопа квартиры водой. Неважно, вас затопили или вы затопили. Сейчас мы находимся на нашем объекте. Это действующий объект, на который мы зашли буквально вчера. И вчера на этом объекте у нас совершился прорыв холодного водоснабжения, а именно той самой комбинированной муфты, как у меня и как у многих других жителей вообще всей, собственно говоря, России. Было бы хорошо, если заказчики данного объекта находились бы в городе Тюмень, но, как правило, основная масса заказчиков работает с нами удаленно, и эти заказчики не исключение, они находятся в Тобольске, но благо у нас были ключи от объекта, так как мы его уже начинаем делать, и в момент, когда мы пришли на объект, лопнула труба, так что, чтобы вы поняли. Насколько оперативно парни затыкали протечку, я вам покажу. Именно вот эта ножка стала тем инструментом, который заткнул поток воды внутри квартиры. Но на момент того, когда мы сюда зашли, вода была полностью по всей квартире по щиколотку. Все ухудшилось тем, что дом жилой и под нами уже живут люди, которые сделали ремонт несколько лет назад. Плюс ко всему, конкретно у данного заказчика все необходимые материалы как чистовые, так и черновые, были закуплены для работы на этом объекте. И сейчас все эти материалы, они у нас затоплены. Но, опять же, скажу, что есть и положительный момент. Керамогранит не пострадал, кварцвенил не пострадал. Тут были блоки кондиционеров, их надо смотреть. Тут были межкомнатные двери, их также сейчас надо смотреть. Но если посмотреть на сам объект, он достаточно влажный. Окна мы оставили на проветривание. Чтобы здесь не создавалась излишняя влажность, эта квартира находится на седьмом этаже, под нами есть этажи, которые могли также пострадать. Я лично сходил по тем квартирам, которые предположительно могли пострадать. Под нами квартира, у нее полностью взбух ламинат, и сейчас жильцам нижнего этажа, как конкретно шестого, придется полностью сдергивать весь ламинат, соответственно и двери. То есть в текущий момент времени, если совершилась такая протечка, мы ее устранили даже вот такими методами, но все равно нижние этажи пострадали. Пятый этаж уже не пострадал, у него бежала только по стояку. Я также спустился, пообщался. Значит, суть в чем, смотрите, если бы нас здесь не было и лопнула бы вот эта труба, она лопнула днем. Соседка снизу, на шестом этаже, не живет в этом городе, она также находится в другом городе. И здесь, чтобы оценить ущерб, приехала ее сестра. То есть, представьте, если бы мы вовремя не оказались в этом месте, не закрыли бы вот такой заглушкой эту течь, не отчерпали бы вот ту воду, которую мы начали отчерпывать в унитаз, который здесь был, и мы могли его подключить просто к фановой трубе, то протопили мы гораздо бы больше этажей. Пятый этаж, он почти не пострадал, у него бежала внутри короба, которым а, зашит стояк канализационного водоснабжения. Так вот, а, на шестом этаже у нас полностью под замену ламинат. Соответственно, ламинат сейчас будет необходимо снять. Чтобы снять ламинат, надо будет снять двери, двери также низ дверей под замену а соответственно и полностью двери снять двери снять плинтус оставить на просушку учитывая температуру воздуха на улице квартиру примерно недели на 2 на 3 чтобы она полностью просохла и только после этого можно вновь производить работы по укладке напольного покрытия и вновь поехали установка новых дверей и установка напольного плинтуса а я не говорю о той мебель которая тоже там пострадала и в данный момент времени все эти вопросы были адресованы нашему заказчику, заказчик находится удаленно. Многие заказчики думают, что у нас высокая цена за наши работы. И вчера, как раз тот день, когда здесь прорвало, один заказчик потенциально написал нам отзыв в Дубль о том, что на ее 39 квадратных метров полтора миллиона. Это много. Ребята, вы серьезно? Да, серьезно. По причине того, что мы, помимо того, что делаем ремонт, мы еще решаем вопросы на ваших объектах. Вы не тратите на это время. На момент протечки на этот объект выехал технический специалист, а именно директор направления, кто заведует у нас ремонтами и встречался с управляющей компанией, смотрел, как все это здесь происходит и смотрел и контролировал, как происходит замена вот этого участка, который был поврежден. А как вы считаете, стоит ли это денег и стоит ли это ваших нервов а, заплатить чуть больше, допустим, да, но спать спокойно себе а, в каком-нибудь Тобольске вот. и ждать, когда же здесь вопрос решится? А я вам скажу, я человек, который прошел а, вот этот а, путь жизненный, когда затопила квартиру и до полной выплаты от управляющей компании. На эту тему, кстати, будет скоро видеоролик. Я вам скажу так, что за полтора года все-таки мне удалось отсудить 930 тысяч от управляющей компании по причине того, что мы квартиру полтора года назад также затопило. Только у меня было гораздо все хлеще. А что мы, собственно говоря, здесь сделали? Мы встретились с управляющей компанией, составили акт о пострадавшем имуществе конкретно в этой квартире. Дальше мы оставили... В управляющей компании вот эти детали составили акт о этих деталях, и управляющая компания нам подтвердила, что это их зона ответственности. В моем же случае управляющая компания отказывалась соглашаться на то, что зона ответственности управляющей компании, и поэтому я с ними долго и упорно судился, но так или иначе я их все равно победил. Так вот, смотрите, а если бы заказчики были в Тобольске, представьте, вы в другом городе, вам звонят соседи на три этажа ниже вас или с первого этажа и говорят что вы на а вы находитесь на каком-нибудь седьмом или семнадцатом этаже что вы будете предпринимать в этой ситуации мы просто отправили нашу информацию заказчикам что была протечка мы сняли видео показали ту деталь показали как деталь эту заменили мы скинули фотографию акта который мы составили с управляющей компанией мы запросили телефоны у Соседей снизу, чтобы пообщаться с соседями снизу И дали заказчику понять, что не надо переживать Все будет хорошо Мы решим этот вопрос Так а собственно, что произошло? Ничего нового, как обычно, оторвало вот здесь По участку до отсекающего крана Вот эту вот муфту, комбинированную с наружной резьбой Часть резьбы у нас осталась внутри крана, часть резьбы у нас осталась на комбинированной муфте. В точности, как у меня, в точности, как у другого человека. Примерно в этом же жилом комплексе. И когда вот это все оторвало, парни поставили вот тот стульчик, вот эту вот палочку и заткнули вот таким вот образом трубу. Даже при условии этого квартира была полностью в воде. Но, по крайней мере, вода уже бежала не так. И они начали отчерпывать. Они быстро поставили унитаз, начали отчерпывать воду отсюда и сливать ее в этот унитаз. Вот э, такими вот... Ведрами. Так вот, представьте просто реальность ситуации, когда меня топило 5 часов горячей водой, когда я зашел, там воды было по розетке, потому что у меня потом перестали розетки, розеточные группы работать, по розетке накопилось воды, когда я открыл воды и вода полилась, хлынула в подъезд, то воды там стало, ну, чуть меньше, и я смог ходить, но она была горячая, и я это не сразу понял еще. Плюс ко всему, электричество было выключено, слава богу. Но когда его включили, в итоге сеть замкнула. И пришлось электрику переделывать. Я там появился через 5 часов. У меня первый этаж. Я затопил подъезд и двор. А если здесь, на седьмом этаже, затопить, представьте, за 5 часов сколько может воды набежать. Это полностью до первого этажа. Да что говорить, за 5 часов можно из 17 спокойно протопить полностью все. Вопрос, захочет ли управляющая компания идти на мировую с вами и выплачивать всем сразу кто попросит я думаю нет я думаю будет как в моем случае что вина вообще не наша а вина кого-то там а возможно соседа сверху и все прочее так вот мы сейчас в текущий момент времени это актуальная тема это наболевшим почему стоит дороже чем у всех да потому что мы решаем ваши вопросы и сейчас в текущий момент времени мы занимаемся тем что мы реально приостановили работы на этом объекте, хотя они у нас должны были начаться вчера, мы остановили работы на объекте и сейчас ждем, когда у нас будет квартира вся просыхать, а пока квартира сохнет, мы ждем решения от управляющей компании. И если вдруг управляющая компания скажет, что это вопрос не к ним, то мы пойдем, собственно говоря, дальше. Потому что в противном случае соседи снизу, у которых пострадало имущество, они выставят иск непосредственно нашим заказчикам, мне, человеку проходящему это в своей жизни, меньше всего хочется, чтобы наши заказчики оказались в том же самом дерьме, в котором был я полтора года своей жизни. Как я уже сказал, у заказчика на объекте а, стоят а, материалы. Один из них – это внешний блок кондиционирования. А, можете обратить внимание, что вода здесь реально была, коробка разбухла. Вода стояла здесь. Дальше вода не пошла по причине того, что реально парни быстро отреагировали и просто начали устранять эту протечку. Повезло, что коробка внутри еще есть пенопластом. Промокли нижние коробки у керамогранита, а, промокли коробки в другой комнате у кварцвинила, но это все не страшно, потому что это, ну, это не потеря-потерь, это не ламинат, это не двери. Все, что можно было а, спасти, пойдем покажу, парни начали резко выгружать, складывать выше, выше воды. Начали перетаскивать все на балкон, вот, на балконе естественно в зимний период времени это все не хранилось, сейчас это все просто у нас хранится на балконе для того, чтобы ничего не заплеснело. потому что работы на объекте мы сейчас пока производить не будем, мы будем ждать решения от управляющей компании. В помещениях, где есть окна, мы поставили квартиру на проветривание, там где окон нет, можно заметить, что вот здесь есть отметки, как вода ну, поднималась по стене, но она уже на самом деле опустилась гораздо ниже. Вот этот участок, он идет полностью мокрый. В той зоне там еще мокро, потому что плохо проветривается. Ну и санузел здесь тоже мокрый, потому что здесь основной источник все, собственно говоря, был влаги. Друзья, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, данный видеоролик вам был полезен. Если так, то ставьте палец вверх, Обязательно пишите свои комментарии. Я на них всегда отвечаю. Также надеюсь, что я ответил на вопрос многих заказчиков потенциальных. Почему, собственно, дороже? Да потому что мы решаем ваши проблемы. Мы сейчас не компания, которая делает ремонт. Запомните это. Мы сейчас управляющая компания процессами вашего ремонта. Пока.